Вы смотрите журнал коротких обзоров от канала Реальные Обзоры. Всем привет! Есть много вещей, про которые есть что правдиво сказать, но нет смысла говорить много. Поэтому предлагаю вашему вниманию журнал коротких обзоров. И это первый выпуск журнала. В каждом выпуске будет несколько коротких обзоров с удобной навигацией в самом начале каждого журнала. В этом выпуске. Дешевый автомобильный адаптер из Китая с честными двумя амперами на выходе. Почему большинство солнечных очков убивает зрение и как выбрать хорошее? Почему многие светодиодные лампочки портят детское зрение и как правильно выбрать светодиодные лампочки для освещения комнаты вашего ребенка? Автомобильный адаптер от прикуривателя с USB-выходами для зарядки телефонов, планшетов и других гаджетов. Кратко поясню, что для зарядки большинства электронных гаджетов требуется напряжение 5 вольт и ток до 1 ампера. На большинстве адаптеров присутствуют маркировки по току 750 мА, 800 мА, 1000 мА или 1 ампер, но для многих планшетов и некоторых мобильных телефонов требуется ток 2 ампера. В противном случае устройство или будет заряжаться долго, или не зарядится вообще. Комплектного зарядника или автоадаптера, как правило, в быту недостаточно. Мы в магазинах, на рынках или в интернет-магазинах покупаем дополнительные. Если для зарядки нашего устройства хватает 1 ампера, то покупаем любой дешевый и его хватает. Сдохнет – покупаем новый. Если же надо 2 ампера, то тут сложнее. К примеру, на Алиэкспресс многие продавцы врут, что в их адаптерах есть 2 ампера. Заказываю – приходят. Подключаю устройство, последовательно амперметр, а там или от силы 1 ампер, или вытягивая из горя пополам около 2 ампер, но при этом греется и живет недолго. Так вот вам наводка на качественный, на мой взгляд, автоадаптер. Марка Soshine. Недорогой, отправляют быстро. Белый блестящий пластик, исполнение корпуса очень достойное. Упаковка тоже презентабельная. Пойдет и на витрину, и в подарок. Внутри стоит голубой светодиод. Но ночью в машине не бьет галимов в глаза и не освещает целиком салон автомобиля. а ненавязчиво светятся между USB разъемами, оповещая, что подключен и работает. Имеет два USB-гнезда с подписями 1 А и 2 А. Ампераж честный. Написано 2 А выдает до 2 А. 7-дюймовый планшет заряжается быстро. При попытке подзарядки планшета от гнезда 1 А зарядка тоже идет, но медленнее. Все верно. Адаптер под нагрузкой еле-еле тепленький, как собственно и положено. Больше не греется, ток и напряжение не скачут. Солнечные очки. В курсе, что их большинство портит зрение. Поясняю. Когда на солнце щуришься, это защитная функция организма, чтобы при ярких солнечных лучах сильный поток ультрафиолетовых лучей, которые сжигают сетчатку глаза, меньше попадал в глаза. Одеваете солнечные очки, щуриться перестаете. Дешевые тонированные стекла, солнечных очков или тем более прозрачный пластик яркость светового потока снижают, а ультрафиолетовые лучи-то не задерживают. Сразу непонятно. Пользуйтесь себе и пользуетесь, а косяк наступает незаметно. Как результат? Спустя лет 10-15 глаза начнут хуже адаптироваться к сумеркам. Почему вы думаете, одни при сумерках видят хорошо и читают, а другим почему-то уже свет включать надо? Что? Стареем? так не в этом же дело – просто выжгли избытком ультрафиолетовых лучей в своих глазах палочки и колбочки, которые отвечают за светочувствительность глаз и ощущение насыщенности цветов. Изучали в школе структуру человеческого глаза? Кстати, сюда же относим ультрафиолетовые лампы на современных ночных дискотеках, когда во время музла, кроме стробоскопов и разных там светомузыкальных огней, под потолком висят десятки ультрафиолетовых ламп. Эффект получается красивый – ярко-бело светятся зубы, светлые майки, маникюры, но для глаз – это полнейшая жопа. И через те же лет 15 хождения в неправильных солнечных очках плюс тусовки на дискотеках, когда взрослеешь, путешествуешь, смотришь мир, а тут херак, а зрение уже не то. В общем, с ультрафиолетовыми лампами на дискотеках – это так, ненавязчивая информация для вас. А на улице солнечные очки достаточно заменить на правильные и касаемо солнечных лучей все ок. Чтобы сохранить зрение, вам нужно выкинуть все обычные очки и купить очки с поляризационными стеклами. Два основных производителя таких очков – это Polaroid и Matrix. Особенность поляризационных стекол в том, что они по-разному пропускают свет в зависимости от направления световых лучей в них. В обычной жизни, когда вы ходите по улице вы через очки смотрите в основном перед собой, по сторонам и вниз. Преломленный световой поток с этих направлений вам навстречу проходит легко и ультрафиолета почти не содержит, а солнечный свет поступает сверху и перед вами. Этот световой поток полизационными стеклами слегка отсекается, и высокий уровень ультрафиолета от прямых солнечных лучей ослабевает, не портя вам глаза. Как отличить очки с полизационными стеклами от обычных? Очень просто. Спрашиваете в магазине, где очки с пализационными стеклами. Берете с витрины двое очков, наслаиваете стекла одно на другое и смотрите на просвет. Потом одни очки постепенно поворачиваете на 90 градусов относительно других. На перекрестии стекол просвет должен постепенно затемняться. Если так, то оба экземпляра с пализационными стеклами можете покупать одни из них. Если не затемняются, то одни из них обычные. Тогда какие из них какие будет непонятно. Выбирайте себе очки только так и наслаждайтесь хорошим зрением долгие годы. Будьте здоровы! Светодиодные лампочки имеют огромный плюс – они почти в 10 раз экономичнее привычных нам ламп накаливания. Например, в среднем светодиодная лампочка с потребляемой мощностью 5-6 Вт выдает световой поток около 400 люмен. Такой же световой поток выдают обычные лампы накаливания с потребляемой мощностью 40 Вт. При этом светодиодные лампы почти не греются, а значит их можно устанавливать даже в самые слабые плафоны. Простой пример. Вы купили люстру на 5 рожков с красивыми плафонами, но на плафонах наклеечки, говорящие о том, что максимально туда можно совать лампы накаливания 40 Вт. Если больше, то плафон от лампочки будет сильно нагреваться, пластмасса поплывет, стекло может лопнуть. Ставите лампы по 40 Вт на пяти плафонах – это уже 200 ватт и 40 сороковочки слабоватенькие по яркости – суммарно дают вам примерно 2000 люмен. Тогда ставите вместо обычных 40 сороковок светодиодные лампы по 10 ватт. Световой поток каждый будет примерно 900 люмен, суммарно по потреблению это будет уже не 200 ватт, а всего 50, а световой поток – аж 4500 люмен, что в два раза больше. Вот вам яркая и экономичная люстра. Этим все и руководствуются. Но! Есть одна проблемка – очень много в продаже плохих светодиодных ламп, которые портят глаза. Плохие лампочки мерцают. Глазом это почти незаметно. Но это не значит, что если незаметно, значит не влияет. Еще как влияет. На наш с вами век уже хрен с ним. Глаз хватит. А вот в детской комнате крайне не рекомендуется устанавливать плохие мерцающие светодиодные лампочки. От мерцающих ламп постепенно сильно устают глаза, появляется общая усталость. Из-за этого ребенок может плохо потом спать. Если в комнате с таким освещением прожить несколько лет, то ребенку потом слишком рано может светить близорукость или повышенное давление в глазах. Любой врач знает, что повышенное давление в глазах это хреновасенько, мягко говоря. Поэтому не покупайте плохие светодиодные лампы. Для измерения пульсации светового потока существуют приборы, пульсометры. Их почти ни у кого нет. И для проверки ламп перед покупкой их в магазинах тоже не держат. Но есть простейший способ проверить. Перед покупкой светодиодной лампочки включите ее для проверки, что она светится и исправно. Это сделают для вас в любом магазине. И посмотрите на нее через камеру вашего мобильника. Камера вам после фокусировки на лампочке рябью на экране покажет то мерцание, которое не видно глазу. Если рябь минимальна или ее вообще нет, можно покупать. Если рябит не брать ни в коем случае. Если попалась светодиодная лампа с матовым непрозрачным стеклом, не проблема. Мерцание, если оно есть, все равно камерой будет зафиксировано. Вот так вот все просто. Пульсометр ради этого покупать вовсе не обязательно. Подписывайтесь на мой канал, у меня в арсенале много чего имеется рассказать. Добре, счастливенько вам!